Здравствуйте, подписчики канала Магия Улара Кисера. Сегодня я хочу представить вам новый обряд, который называется «Как сделать так, чтобы примирить всех между собой». А перед этим, как я дам вам этот обряд, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк. Не забудьте в комментариях указать, какие обряды вы бы хотели, чтобы я для вас создал и опубликовал. Итак, обряд для того, чтобы примириться с человеком или примирить всех между собой, выполняется следующим образом. На протяжении дня, даже если вы не видите человека, мысленно представляете, как будто в разное время вы с ним очень искренне и тепло, взаимно обнимаетесь. Если это с группой людей, представляете, будто группа людей все между собой обнимаются и обнимаются с вами. Данный обряд заметно улучшит отношения, помирит всех между собой и сделает отношения добрыми по отношению к тому человеку, который проводит данный обряд. Надеюсь, вам обряд понравился.